Ишемическая болезнь сердца – 12,6%. В результате этого заболевания кровоснабжение сердечной мышцы ухудшается, что чревато сердечными приступами. Причин развития этого заболевания множество, и они варьируются в зависимости от возраста, рациона питания, уровня физической активности и наличия вредных привычек. Факторами риска являются сахарный диабет, гипертония и малоподвижный образ жизни. Ишемическая болезнь сердца является самой частой причиной смерти в западных странах и одним из основных показателей госпитализации. Цереброваскулярные заболевания – 9,7%. Эта группа заболеваний мозга обусловлена патологическими изменениями церебральных сосудов, что приводит к нарушению мозгового кровообращения. Обычно такое называют одним словом «инсульт». Его основной причиной является гипертония, в результате которой выстилающий слой кровеносных сосудов повреждается. Впрочем, риск смерти от инсульта может снизить своевременное медицинское вмешательство. Инфекции нижних дыхательных путей – 6,8%. Пневмония, абсцесс легких, острый бронхит – все это болезни нижних дыхательных путей. В череде инфекционных заболеваний им принадлежит одно из первых мест по смертности. Поскольку симптомы этих заболеваний не кричащие, их редко удается перехватить на начальной стадии. Это усталость, слабость, одышка и повышенная температура. Лечение антибиотиками оказывает хороший эффект. Однако бедняки не могут себе это позволить из-за дороговизны лечения или его недоступности. ВИЧ спит 4,9%. Иммунодефицит распространился по планете в пандемических масштабах. По данным ООН, к 2009 году 70 миллионов человек были инфицированы, а более 25 миллионов человек скончались. Причем 76% случаев заражения и смертей пришлось на страны Африки. Кстати, именно там в середине прошлого столетия и зародилась чума XX века. Хроническая обструктивная болезнь легких – 4,8%. Чаще всего Хоббл вызывает курение и постоянный контакт с вредными газами. В группу Хоббл входит энфизема и хронический бронхит. В 1990 году Хоббл стал шестой по распространенности причины смерти во всем мире. Однако в связи с тем, что количество курильщиков растет, неминуемо вырастет и количество смертей. Диарея. 3,2%. Диарея является второй по распространенности причины смертности среди детей и одной из самых популярных причин среди бедняков. Поскольку главная опасность болезни – катастрофическое обезвоживание, справиться с диареей можно при помощи оральных регидратационных солей и таблеток цинка, которые помогут избежать потери жидкости. Туберкулез – 2,7%. На сегодняшний день треть населения планеты инфицирована туберкулезом и более половины больных умирают. Распространяется эта болезнь воздушно-капельным путем, поскольку достаточно кашлянуть или чихнуть, чтобы бактерии разлетелись во все стороны. В среднем каждую секунду заражается еще один новый человек. 2,2% Широко распространенная в тропиках и субтропиках малярия в свое время была главной причиной смертности населения планеты. С разработкой новых лекарственных средств и вакцинации болезнь удалось обуздать. Однако в Азии и в Африке она по-прежнему часто встречается. Рак трахеи бронхов легких – 2,2%. Онкозаболевания традиционно занимают лидирующие позиции в списке причин смертности. И рак легких является, пожалуй, худшим из всех видов рака. В группе риска находятся преимущественно курильщики. На них приходится 85% всех смертей от рака легких. ДТП – 2,1%. Может показаться, что смертность в результате дорожных происшествий должна быть выше. СМИ каждый день пишут о серьезных авариях. Однако большинство жертв ДТП в итоге остаются инвалидами, они погибают. Правда, количество автомобилей на планете растет такими стремительными темпами, что число погибших в автокатастрофах со временем будет только увеличиваться. С базы по исследованию минералов были отправлены два сотрудника собирать образцы. При выполнении задания они подверглись нападению злобных животных. Исследователи сразу же прекратили работу и направились в базу. Один двигался очень медленно, внимательно наблюдая за животными, другой запаниковал и двигался очень быстро. Паникер умер, как только попал на базу, а его коллега, натерпевшись страху, остался жив. Почему?